Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередной выпуск с участником платформы Хабер. И у нас в гостях Игорь Драчук, руководитель Marketplace скидка Юа. Игорь, привет! Приветствую. Итак, как бы сразу с места в карьер, я знаю, что ты в данном проекте уже год, больше года участвуешь. Расскажи... Что такое скидка U.A. Вот, в рамках этого промежутка времени, который ты в компании? Ну, Изначально скидка U.A. Была, себя не позиционировала как marketplace, хотя частично функционал был готов уже. Но он был готов немножко специфически. Основная проблема была, что мы размещали партнеров, как, грубо говоря, тот же самый Hotline, Price UA, и партнеры нам платили за переход на их сайт. Uh, учитывая... То есть были пресс-агрегатором? Да, относительно да, но специфическим. А в чем специфически? Uh, Пресс-агрегатор в себе имеет в виду, грубо uh -huh. говоря, одна карточка товара и там куча предложений. В нашем случае это было на каждого партнера отдельная карточка товара. Uh -huh. И, допустим, если товар там был от пяти партнеров, соответственно, пять разных карточек товара. Далее пусть клиент выбирает. Когда я пришел в компанию, мы решили немножко изменить эту специфику. Пошли уже по налаженному пути. Переходим, грубо говоря, на схему CPS. Cost да, То есть сама схема идет оплата за выполненный заказ. В свою очередь мы начинаем давать трафик партнерам, uh, так же самое, мы выводим все, любые, ну, все карточки товара, мы не скрываем там ассортимент определенные еще что-то, uh, хотим, скажем так, сделать ну, один из лидеров, чтобы были одни из лидеров на рынке. Uh, до этого сталкивался опять же -таки, с этой схемой работы в фотосе, был определенный опыт. Uh, Решил, Fua. Да, Fua. решил сейчас, ну как сейчас, год тому назад перейти в другую сферу, в другую компанию и реализовать его полностью с нуля. Основная проблема, когда мы столкнулись с оформлением заказа на нашей стороне, это была проблема разделения корзины. Это достаточно сложный, трудоемкий процесс, который занял... Я предлагаю, сейчас ну, мы более детально поговорим по поводу уже истории там, с заказами. Да. Все-таки на сегодняшний день, ну, если говорить по статусу, скидка является интернет-магазином, либо маркетплейсом, либо у него какая-то гибридная схема? Скорее гибридная. Частище мы... Так как мы только стартуем, соответственно, количество партнеров у нас немного в данный момент. При этом мы также продаем свои товары и mm -hmm. от них отказываться не собираемся. Mm -hmm. Есть определенные группы, на которые мы делаем упор со своей стороны. Но в плане партнеров мы также не собираемся ограничивать никого по ассортименту. То есть, если партнер хочет продавать те группы товара, которые мы продаем, пожалуйста, мы не запрещаем. Заходите, продавайте к чему я собственно вел Ограничивать партнеров мы не собираемся mm -hmm. в ассортименте. Mm -hmm. Хотите продавать, пожалуйста, продавайте, мы mm -hmm. вам предоставляем заказ, будьте добры, единственное оплатите наши роялти. В плане остальных групп товара нам очень интересен ассортимент, расширение по максимуму, поскольку это опять же такие дополнительные каналы трафика, возвращение клиента к нам на сайт. то есть Клиент пришел, купил, допустим, партнерский товар, неважно, он может прийти через 2-3 месяца купить какой-то наш товар. Как я говорил до этого, на каждый товар есть свой спрос, есть свой покупатель. В данный момент мы завели только основной ассортимент, сейчас есть некоторые... Некая доработка собираемся добавлять группы товаров, которые 18 плюс. Mm -hmm. Это те же самые электронные сигареты, жидкости, оружие, э никому не секрет интимные товары. Mm -hmm. Тоже достаточно специфическая. Группа. Давай ну, здесь пройдем э по неким этапам. То есть э первое, э есть э часть. Скидки U.A., которая является интернет-магазином да. своей группы товаров. Вот. Мы еще немножко тоже чуть позже поговорим о скидке U.A. как поставщике, в том числе на, на платформе Хабер. И, соответственно, есть часть скидка U.A., которая работает по модели маркетплейса. Вот формат работы с поставщиками, вот конкретно эту историю расскажи. Как вы сейчас его видите, как это выглядит, там, ну, до как это выглядит де-факто? Какие есть ограничения по поставщикам? Какие есть ограничения по группам товаров? Ну, как таковых ограничений, как я говорил, нет. Мы рассматриваем абсолютно любого партнера. Неважно, пусть у него там будет ассортимент 3 СКЮ, сотни тысяч СКЮ. Каждый партнер для нас важен. В плане реализации в данный момент мы дорабатываем функционал, который позволит партнеру отслеживать заказы уже через партнерский кабинет, поскольку в данный момент это все идет через электронную почту. Ориентировочно это до конца августа мы сделаем. Соответственно, после этого мы начнем массово заводить всех партнеров, которые к нам стучались или постучаться в дальнейшем. Сейчас, опять же таки, мы доделываем еще один модуль, называется модуль кэшбэков Он был реализован на старом сайте, на новом пока в разработке Ранее это распространялось только на товары, грубо говоря, наши Сейчас это один из способов привлечения будет на партнерские товары То есть клиент, покупая товар партнерский на нашем сайте он получает определенный процент кэшбэка спустя там, 20 дней после того, как заказ выполнен. Соответственно, вот этот процент кэшбэка мы берем на себя. То есть партнер ничего не платит, ну, у него никаких дополнительных затрат не будет. Со своей стороны, грубо говоря, мы несем определенные затраты, но тем не менее мы приносим клиенту заказ и приводим покупателя вновь и вновь поскольку есть какой-то интерес для клиента свой. Uh -huh. а, в свою очередь клиент эти деньги может вывести себе как на телефон, так и на карту. Опять же, такие ограничения у нас в этом плане не будет. Uh -huh. а, это один из плюсов. Второй плюс а, в плане контента, а, то, что является очень большой проблемой на самом деле. А, у многих партнеров а, сами характеристики, значения, там, названия и так далее отличаются И зачастую ну вот Я обратил внимание на розетки Бывает такое, что сама характеристика Не выводится, у них выводятся только те Которые они связали вручную И если у них нет какого-то значения Они или создают новое Или просто его убирают В нашем случае такого не будет Мы будем выводить все характеристики Все mm -hmm. доступные Единственное условие будет Чтобы в описании не было ссылок и не было watermark на фотках. Это основная, основные такие два пункта, которые будут очень важны для нас. Сейчас такой э, небольшой тизер для э, участников платформы Хабер. После вашей реорганизации внутри там, технического обновления вы, в принципе, готовы забрать фактически все товары из платформы. Да, готовы. Вот. Соответственно, там, нашим продавцам на, на платформе не нужно будет как-то стучаться к вам, просить забирать какие-то товары и, и, и делать какие-то действия. По сути, у нас будет там аналогичная история с тем, как происходит в розетке. То есть, по сути, любые товары, которые проходят по, по критериям, будут попадать э, к вам на витрину. В связи с этим у меня сейчас вопрос. Он очень важный, чтобы каждый услышал на него ответ, да, из тех ребят, которые будут продавать на вашей площадке. Кто такой идеальный продавец для вас, какие, какие вы ставите перед ним задачи, какие критерии, по каким критериям он должен проходить, чтобы там, удовлетворять вашего клиента конечного и являться хорошим партнером для вас? На самом деле, находясь в e-commerce более трех лет, я обратил внимание, идеальных поставщиков не бывает. Ну, как ни крутить. Да, в любом случае, бывают случаи, что там товара нет в наличии, там, еще что-то, клиент не сошелся со характерами, с партнерами, и еще что-то. Идеальных не бывает. Единственное, очень много, скажем так, в плане вот, платформы Хабер я обращал внимание, очень часто идут отказы из-за того, что нет товара в наличии. На сегодняшний день я столкнулся вот с последних 20 заказов за два дня, то, что мы принесли платформе, порядка 30% товара не было в наличии. Вот. Это один из основных факторов. Такие партнеры, ну и это, грубо говоря, одни и те же партнеры, то есть с, одни и те же поставщики. Такие поставщики будут отключаться моментально. То есть первое это э, реальное наличие товаров. Да. Со своей стороны мы как платформа и вы, как витрина, э, технически гарантируем там, максимально быстрое обновление информации. Ну, да. Условно говоря, если э, продавец на, на хабере отключил товар из наличия, либо там, засинхронился своей рпихой, вот, то по сути мы эту информацию отдали вам, вы ее забрали, и это происходит там, в течение не знаю, 70 минут. Э. В данный момент обновление стоит каждые 2 часа угу. э, каждые два часа. Но на самом деле мы можем поставить каждый час. Угу. Это не проблема, поскольку у нас база сейчас обрабатывать а, прайс ну, вот в данный момент мы уже грузим 200 тысяч товаров mm -hmm. 220 а сейчас uh, реально сколько тысяч 10 да вот прям сейчас не, это... вот прям сейчас у нас база обрабатывает наличие цены за 8-10 минут mm -hmm. вот 220 тысяч товаров учитывая базу хайберов 700 тысяч товаров ну я так Могу ориентировочно сказать, что обновление наличия цен будет идти порядка полчаса То есть э, проблемы с обновлением никакой не будет Значит первый критерий это э, реальное наличие? Да, это основное Второй, Второй критерий это цены Давай Обязательно. подробно про цены Цены да. зачастую, допустим, если электроника, то цены зачастую завышены да, Как думаешь, не... почему? На самом деле, первое, это то, что я заметил, много дропперов, которые перекупают товар Раскрой этот термин Дропшипперы, которые, грубо говоря, договорились там с каким-то партнером, что они будут брать с определенным процентом того, Грубо говоря, отдавать процент этому партнеру и себе что-то зарабатывать Соответственно, идет, грубо говоря, тройная наценка или двойная, у кого как там получается И цена вырастает в разы Элементарно обращал внимание, там, вчера открыл ssd -шник. Везде цена по рынку 570 гривен, в платформе Хабер 1073 ну, Какого-то конкретного раза. продавца Да, в два раза, но само собой такой товар мало кто будет покупать Не спорю, может там розетка и продает его но розетка там, грубо говоря, и за имени только вывозит в этом плане. На самом деле мы тоже как бы затеяли как бы уже достаточно давно процесс как это очистки да, там, платформы от подобных карточек товара и ведем работу с текущими продавцами и безусловно для нас вот эти самые там передроперы да, ребята которые и своего товара не имеют и площадки и за счет какого-то склада или какого-то оптового продавца хотят поставить там свою дополнительную комиссию продавать его на витрине э, с каждым днем шансов у них становится все меньше это делать. Вот, поэтому как бы, главная задача наша сейчас это стабилизировать э, общий порядок цен, да, которые сравним э, с рыночными и отсеять вот, какое-то количество э, продавцов, которые имеют такие цены. Скажу честно, mm -hmm. это касается в основном электроники, поскольку mm -hmm. в электронике рынок устоявшийся. А, ну, вот взять в плане, к примеру, детские игрушки, там, обувь, еще что-то. Большинство, ну, не может найти одну и ту же модель на многих интернет-магазинах, на многих интернет-полках. И, соответственно, в плане вот таких групп товара все намного проще. Да, там, если даже немного завышен ценник, на это особо никто не обращает внимания. Но если это электроника, То есть увы. критичность цены находится только, по сути, в категории электроника. Если да. мы говорим по другим категориям, то там это не настолько критично. Да. Там остается критерии по наличию. Хорошо. Значит, второй, второй критерий – это цена. Да. Еще давай. Еще по критериям. Нам же, нам же важно, понимаешь, нам сейчас с тобой важно донести э, участникам платформы, да и в принципе вообще рынку, э, ребятам, которые э, там, только хотят продавать в онлайне, на какие критерии важно обращать, ну, при том, ли. чтобы там, быть ну, хорошим продавцом, продавать действительно много. Хороший продавец, это тот, который товар в сегодня отправил. О, вот сегодня отправил, то есть скорость обработки. Да. Какой для тебя э, вот, критерий быстрой обработки? Максимум два дня это уже товар должен быть отправлен а скорость обработки самого заказа в течение получался часа поскольку потом уже клиент может передумать и то есть с момента поступления ну, до, до часа, часа до, до часа это, это основной да. критерий почему потом ты считаешь что после часа уже не, не то вероятность того что клиент передумает не захочет покупать еще что-то ну, грубо говоря если перезвонить клиенту через два часа угу. Мы ему даем два часа возможность подумать, хочет он этот товар или нет, нужен он ему или нет, еще раз посмотреть его, еще раз уточнить там все какие-то моменты, пообщаться с друзьями, еще что-то. И, соответственно, это все может отыграть очень большую роль на вероятности того, что клиент откажется. Да, не спорю, может быть, там друзья могут его убедить, да? бери 100%, это будет круто и так далее. Но зачастую, если заказ обрабатывается дольше там, часа, можно считать процента 80 вероятность отказ окей okay. какие то еще есть критерии например там э, с точки зрения контента карточки товара я услышал э, отсутствие э, ссылок на куда угодно отсутствие ватермарок на фото э, какие еще у, у тебя есть запросы к карточке товара Наполнение качественным контентом, то есть а, наполнение характеристиками. Угу. Характеристики это очень важный момент, поскольку а, клиент в первую очередь смотрит на них, когда выбирает товар. Вот, фотография и характеристики. Без характеристик, а, увы. Ну еще, я так понимаю, что характеристики участвуют в фильтрации, и, соответственно, да. чем больше их есть у конкретной карточки товара, тем больше рамок поиска он... сайта, он его найдет. Да, само собой. Вероятность значительно выше. Отлично. Теперь давай сразу пройдемся уже. То есть вот мы прошли по пути, скажем так, мы наполнили товар товарами маркетплейс. Мы определили критерии, которые важны для заказа. Теперь мне интересно поговорить про саму корзину. Угу. Ты ранее сказал, что у вас есть товары свои собственные и получается товары маркетплейса. Зачастую сейчас все больше и больше учащаются кейсы, когда клиент делает наборную корзину, uh -huh. там два плюс товара. И мне интересно сейчас разобрать кейс, который выглядит следующим образом: у клиента три товара в корзине, один товар в корзине это продавец скидка и, допустим, два товара это продавец из платформы Хабер. Что, ну, как бы, что происходит с этой корзиной, что видит клиент, как ему нужно это сделать и как потом обработать эту историю поставщиком. В первую очередь клиент видит два товара. Под каждым товаром указан продавец. То есть, допустим, два-три товара, неважно. Под товаром скидки он видит, продавец этого товара скидка, под остальными товарами продавец этого товара, допустим, Хабер или же, не знаю, Вася Пупкин. Угу. А, Перейдя в корзину, опять же таки, они видят справа окошко с товарами и видят, грубо говоря, контакты. Указывают имя, фамилию, номер телефона, переходя далее в оформление, выбор способов оплаты и доставки, корзина разбивается. То есть товар скидки отделяется и товар других продавцов также отделяется отдельно. Если это несколько продавцов, там, допустим, Хабер и Вася Пупкин и скидка, это будет... Три корзины разных. Соответственно, три разных заказа. Ну, Хабер же тоже, Хабер же не является и yeah. продавцом, да, эта платформа. Да. И если будет 5-6 товаров Хаббера, то мы подразумеваем под собой, что это 5-6 товаров вообще разных реальности. Вполне э, вероятно. Вполне вероятно. Но в таком случае, соответственно, передается на Хабер, и в комментарии изначально идет уведомление, что идет разбиение заказа mm -hmm. на несколько партнеров, mm -hmm. чтобы все партнеры были готовы к этому. Поэтому как-то так.. Плане... Я к чему это спрашиваю? Потому что зачастую клиент, когда оформляет этот заказ, он потом, ну то есть ему получается поступает звонок. Там, от менеджеров скидки, скидке, говорит, мы ваш товар там отправили, потом поступает звонок от поставщика э, данного товара э, из платформы, и он говорит, что да, здравствуйте, э, я, вы заказали товар на скидке, я поставщик этой, этого маркетплейса, и я готов вам отправлять этот товар. Вот. И потом э, клиент не знает, кому же ему перезвонить, он перез... ну, по, по всей корзине, потом кому-то перезвонит, например, поставщику э, из Хабера, говорит, у меня вообще вот в корзине 5 товаров, где мне пришел только один, где все остальные, вот как вы такие кейсы обрабатываете? Изначально клиенту приходит, во-первых, если это идет разные продавцы, клиенту приходит несколько сообщений. То есть первый это ваш заказ от скидки принят, ваш заказ от такого-то, такого-то партнера в работе, с вами в ближайшее время свяжется. Соответственно, клиент уже понимает изначально, что у него несколько заказов. Так же самое идет рассылка на электронную почту, то есть три заказа, три письма. В плане ну, обработки, если клиент звонит в колл-центр к нам, допустим, ну, и говорит, что так, мол, так, делал такие-то, такие-то заказы, Скидка доставила, хабер нет, не созвонились или еще что-то. Тогда это уже идет э, коммуникация между менеджером нашим и непосредственно менеджером Хабера. Э, в, случае, если, ну, это, в случае, если, скажем так, менеджер партнера э, в личном кабинете Хабера не отвечает. Э, опять же таки сталкивался с этой ситуацией, что вот несколько заказов реально. Четыре заказа выпало, три, один заказ на троих партнеров, если быть точнее. Mm -hmm. Зачастую от одного или двух товаров отказываются, один соглашается. Вот последнее время, что я заметил, мне понравилось, вы сделали, опять же таки, у себя разбиение корзине. И если это идут разные партнеры, то оно автоматом разбивает. Ранее надо было каждый заказ отдельно формировать. Это немножко доставляло неудобства, поскольку надо было несколько раз сбивать данные. Mm -hmm. Ну и, соответственно, при интеграции с API это, опять же, таки убирает очень много вопросов, упрощает э, систему. Ну, э, тебе, как маркетплейсу э, внутри платформы, удобно коммуницировать? с поставщиками, по сути, вот через эти самые сообщения лично, ну, либо, либо каким-то другим способом, либо с помощью менеджера, как все-таки приоритетнее для тебя вот эта коммуникация? В идеале вообще не хочется коммуникации. Ну, да, это понятно. Чтобы да, это это все понятно, было. заказ пришел, да. вовремя обработался и так далее. Но да. все-таки, если вдруг... Изначально я пишу в чате. Если mm. в течение там получаса, часа никто не отвечает, еще могу подождать там полчаса, После этого, само собой, я начинаю общаться с менеджером непосредственно нашим, поскольку есть временные рамки у каждого mm -hmm. и у клиента, и у нас. И клиент хочет уже получить mm -hmm. ответ. А клиент на сегодняшний день это... он всегда прав, тут как ни крути. И... само собой хочется постоянно, ну, как можно быстрее клиенту предоставить ответ. Uh, хорошо. Uh с критериями определились теперь мне больше интересно поговорить о э, скидке как о как бы сайте и о, о способе того, то, способе продвижения который вы сейчас используете я знаю что сейчас трафик примерно там около 100 тысяч в месяц, у вас есть какие-то цели там, его наращивать расскажи об этом, расскажи, как сейчас привлекаете, сколько хотите на какие цифры хотите выйти там, в ближайшее время вот, и что для этого будете делать? Ну, в целом, если так судить, то до конца года мы хотим выйти на трафик хотя бы в 300 тысяч посещений в плане, как мы привлекаем, в данный момент это в основном прайс-площадки, Google, Merchant ну, основные каналы, которые платные в дальнейшем есть определенный план работы, опять же таки развитие SEO, которое у нас сейчас очень сильно хромает. Опять же таки контекстная реклама, но контекстная реклама в дальнейшем будет запускаться только после того, как мы настроим фильтрацию у себя на сайте, поскольку у нас был достаточно сложный момент переезда, грубо говоря, полтора месяца назад с одного движка на другой. И столкнулись с проблемой, допустим, на старом сайте у нас одна и та же характеристика, допустим, цвет, она имела разные сущности. То есть, грубо говоря, цвет в каждой категории у нас был отдельной сущностью. Сейчас у нас это идет одна характеристика. Ну и, соответственно, со всех категорий, все цвета, которые возможно были, они слились во воедино. И в данный момент у нас где-то полторы тысячи вариантов цветов mm -hmm. в описании мы сейчас хотим уйти от этого доделываем уже вот опять же таки один из модулей, который избавит нас от этой проблемы и соответственно фильтрация на сайте станет значительно проще после этого мы планируем скажем так масштабную кампанию по SEO запустить и соответственно после запуска SEO мы будем уже запускать контекстные рекламы в данный момент начали развивать в фейсбуке канал свой поскольку ранее они использовали в дальнейшем опять же таки у нас цели инстаграм все возможные грубо говоря все возможные сети все что может привлечь канал <связь> <связь> Помимо как бы, там, поставщиков э, из Хабер, которые нас uh -huh. смотрят, нас еще смотрят и э, другие да, витрины, другие маркетплейсы. Э, поделись э, какими-то вот, успешными уже кейсами. Э, видов да, рекламы, видов привлечения трафика, которые уже сейчас работают. Вот ты озвучил там про Google Trends, по-моему. Google Merchants. А, Google, да, извини, Google Merchants, там прайс-агрегаторы, на которых размещаетесь. еще что-то. Расскажи, ну, хотя бы базовое, все, что можешь с точки зрения там, их эффективности, каких-то лайфхаков с точки зрения там, их запуска. Скажу так. Изначально на каждый канал отдельно нельзя смотреть. Необходимо смотреть в совокупности. То есть, грубо говоря, если мы будем смотреть на один марчант, то он там будет обходиться нам в копейки, допустим, привлекать много заказов. С другой стороны, есть более дорогие прайс-агрегаторы, которые значительно дороже обходятся и иногда даже не окупают себя. Но это дает поток клиентов, и за счет этого в любом случае один из клиентов может вернуться. И вернуться уже, опять же таки, не по прайс-агрегатору, а уже непосредственно к вам на сайт. Uh -huh. Грубо говоря, вы платите не за заказы, вы платите за клиентов. В плане маршанта, ну, честно, мы запустили его буквально вот в середине месяца. Скажу так, по стоимости это очень дешевый и очень классный, скажем так, агрегатор, который дает очень большой поток заказов. То есть ты его рекомендуешь для да. тестирования, так точно. Ребята, тестируйте Google Merchant. Это, ну, честно, столкнулся первый раз с ним, поскольку ранее я не работал в, с такими каналами, ну, в принципе, с каналами привлечения заказов до скидки. А, работал, грубо а говоря... А какую версию вы считаете там? Конечно. И какая конверсия? В проценте. Ну да, в проценте. Ну, маршант порядка двух процентов. То есть из 100 кликов два заказа? Да. Но, учитывая, что опять же таки, какую стратегию выбрать, uh -huh. допустим, можно пойти по дешевому каналу, платить одну копейку за клик. <coughs> да, у тебя там будет в день 600 переходов, 500, в зависимости от ассортимента. Но при этом ты будешь тратить там 15-20 гривен за 12 заказов А стоимость клика варьируется от категории товаров? Нет Она Опять же таки Google Marchant чем интересен Там свой робот, который обучается и подстраивается под клиентов uh -huh. То есть, грубо говоря, человек зашел там, посмотреть какой-то товар, еще что-то Он смотрит в принципе, на что смотрят и настраивает сам выдачу. Mm -hmm. Единственное, что вы, ну, какая вариация там идет, опять же таки, какую стратегию выберешь, более дешевую или более дорогую. Если более дорогую, ты будешь значительно выше показываться и значительно yeah. чаще. Ты рекомендуешь заливать весь фит товара интернет-магазина туда, либо какие-то определенные товары? Можно все что угодно заливать туда. А, и там уже робот дальше сам да. настраивает. А, в плане, ну опять же таки, можно залить все. Вопрос окупаемости. Да, перед этим я говорил, что мы платим за клиента, само собой, но постоянно работать в минус тоже нельзя. Поэтому тут нужно сбалансировать этот вопрос. Основной канал, который хотелось бы, ну, тут всем рекомендую. Первое, что необходимо, это SEO. Будет SEO, будет прямой трафик, будут прямые заходы. Это первое, что вам необходимо. Оно будет приносить значительно больше прибыли и будет перекрывать некоторые каналы расходов, которые были до этого. Ну, Как-то так. Ну понятно, то есть из существующих каналов, может кто то еще порекомендуешь, либо раскроешь какой-то, то например, там по прайс-агрегаторам, вот это направление, ты сказал, что оно более дорогое, чем Google Merchants, да. но, но эффективнее ли? Оно более эффективное в разы порядка в 2-3 раза, угу. но оно дороже порядка в раз в 6-7, угу. опять же таки. Допустим, тот же Hotline на сегодняшний день, ну, можно выстроить, грубо говоря, сетку э, тарификации, которую ты будешь платить за клик, но, опять же, таки, у них есть минимальный тариф, минимальная оплата, то есть, там, по-моему, 2,90, если память не изменяет. Mm -hmm. Ты можешь платить за один переход к себе на сайт хоть 70 гривен, но это не означает, что тебе это принесет какой-либо заказ, а, поэтому тут… Необходимо смотреть по тенденции сезонности больше, что люди покупают, что люди смотрят. Но опять же такие прайс-агрегаторы, во-первых, это ценовые, ценовой вопрос. Клиент всегда ну, зачастую хочет дешевле, но то же самое качество. Если вы готовы обеспечить то же самое качество за низшую цену, то есть в прайс агрегатор нужно идти тогда, когда ты понимаешь, что цена именно на тот товар, который хочешь там разместить, как минимум конкурентная, да. а как максимум просто самая дешевая. Тогда да, там будут лидеры. Однозначно. В Google Merchants нету такого. Такого нет, но опять же таки, если коснуться электроники, то да. там рынок устоявшийся и в любом ну, случае да, там цены понятно. все будут отображать. Окей, поговорим немножко еще про вашу другую ипостасию, да, это про э, скидку как про поставщика. Э, вы точно так же и в этой роли представлены на платформе, да. вот, я вижу э, статистику более 1100 товаров, за время нашего взаимодействия вы как поставщик реализовали это там ну, несколько миллионов гривен оборота. Соответственно, расскажи, с какими группами товаров вы работаете и вообще как это происходит, что это за товары, Какие, какое преимущество работы с вами, как с поставщиком может быть у наших интернет-магазинов на платформе. Ну, в первую очередь, мы выгружали те товары, которые у нас есть на складе. Если товара нет на складе, то мы готовы его отправить там, максимум в течение суток-двое. Какие случае, это? То есть, какие основные, основные группы товаров? Основные группы товаров, те, которые мы готовы отправлять день в день, это mm -hmm. телевизоры и в определенную меру там, бытовую технику, телефонию. Mm -hmm. Ну, грубо говоря, то, что мы представляем на платформе за счет чего у нас есть свой, грубо говоря, оптовый канал, с помощью которого мы реализуем товары, соответственно, у нас есть остаток товара на складе. Цены, с ценами немножко поиграемся, к концу следующей недели мы обещаем, что мы сильно снизим их. Внимание, скидка ЮА как поставщик обязуется, ну к концу следующей недели, как раз видео, когда выйдет это видео, у скидки UR уже будут цены ниже, поэтому уже сейчас забирайте их товары к себе и наслаждайтесь большой разницей. в плане, вот, допустим, на сколько? А? Ну, какой примерно там ну, вот, общая температура от, по палате? В зависимости от группы товара. Угу. Ну, это процент, 2%, 5%, 10, 20. Ну, допустим, возьмем мелкобытовую технику, ну, угу. процентов на 5 угу. в большинстве случаев, может на 10. В зависимости от товара, то есть uh -huh. э, Не говорю, что там прям на все товары супер снизится цена, но гарантирую, что снизится на все товары Очень хорошая новость uh -huh. Будет ли расширение каких-то новых категорий, либо вот те, которыми вы сейчас занимаетесь, вы будете продолжать ими заниматься как поставщик? Uh -huh. Будет расширение, будем добавлять IT-товары uh, uh -huh. В основном Что это? компьютерку uh -huh. В основном это будет периферия, поскольку Скажем так, это один из ресурсов, которые сейчас на рынке ходовые uh -huh. Один из товаров, ну, грубо говоря, из категории товаров, которые ходовые на рынке uh -huh. И продаются достаточно хорошо Будет компьютерное комплектующее, ноутбуки, компьютеры там все намного сложнее Поэтому мы не будем их заливать, мы отойдем от них В плане поставщика вот на Хабере. Сами, конечно, мы их будем продавать. По остальным группам сейчас мы старались залить очень большой ассортимент, но столкнулись с некой проблемой выгрузкой наших товаров старых. У нас на многих товарах была утермарка. К сожалению, это старые товары, и заменить, искоренить эти все товары сложно. Mm -hmm. Поэтому мы сейчас немножко пошли по другому пути. У нас а, обновляется полностью ассортимент. А, порядка 50% ассортимента, который был до этого, уже вымылся, и мы его уже не будем заводить в принципе. А, Единственный у меня вот вопрос, мы вот как поставщики, а, обновление наличия. Это очень большая проблема в плане хабера. Uh -huh. У меня, допустим, мы делаем выгрузку товаров, у меня э, в прайсе находятся только те товары, которые есть в наличии То есть если товар пропал из наличия, соответственно, он не грузится на платформу а В платформе этот товар, соответственно, ничего не меняется по нему То есть не, не исчезает ни наличие, он светится дальше в наличии по тем же ценам и так далее а насколько, ну вот я общался с менеджером нашим Юрием, он сказал, что вот-вот будет это реализовано, да. что товар будет убираться из наличия. Насколько скоро это можно ожидать? Мне очень тяжело сейчас сказать временные рамки. Ну, если ты знаешь, как мы работаем с точки зрения обновления угу. самой нашей платформы, у нас есть двухнедельные спринты, то есть раз в две недели в начале берется определенный скоп, Задач, ну, список mm -hmm. задач так называемых, которые э, перед этим неким образом приоритизируются вот, э, Они выполняются, в конце этого э, отрезка времени это все заливается на платформу Происходит до у нас происходит mm -hmm. э, ревью спринта Это мероприятие, на котором мы в том числе приглашаем и участников платформы Показываем, э, что же нового произошло вот. И э, вот эти вот итеративные э, отрезки времени являются там как бы таким плечом да, изменений, э, дополнений, обновлений и исправлений каких-то ошибок. Вот. Поэтому э, если я не ошибаюсь, мне просто это у меня враскоп на этой задаче, потому что я э, не знаю весь скоп спринта, но э, я думаю, что это вопрос одного -э, двух спринтов, то есть от двух недель до месяца. это ситуация будет точно исправлена. Это отличная новость, поскольку это на самом деле доставляло очень много неудобств. Хорошо, у меня еще один вопрос. Давай. У нас сейчас, грубо говоря, сама база принимает фиды максимум там, на 10 тысяч товаров. Есть ограничения. То есть мне, чтобы загрузить, допустим, 50 тысяч товаров, мне нужно сделать 5 разных прайсов. Можно как-то расширить это? Нет, уже, уже на данный момент сама база, если не ошибаюсь, расширилась, там вопрос только в этом, только в погинации. То есть для того, чтобы тебя добавлять в мои товары все товары, тебе нужно поставить тысячу. Товары uh -huh. они появляются, нажимаешь все, загружаешь их в, в свои товары и оттуда сейчас уже можно формировать. Мы исправили эту историю. Сейчас размеры размер вот Игорь может быть, если не ошибаюсь, по-моему, до 200 либо до 250 тысяч. Можем uh -huh. после. Давай так, мы закончим интервью, проконсультируемся у ребят, дадут конкретную цифру, а внизу дан, вот здесь появится реальная цифра, какой размер на сегодняшний день у Игорь может быть. Отлично, поскольку ранее это вызывало очень много дискомфорта, mm -hmm, да. а, но ну, в плане как поставщик, собственно, как-то так. Окей, mm -hmm. okay. расскажи, пожалуйста, про э, ну, структуру компании, сколько э, людей э, да, занимается, там на, в принципе, задействованы в проекте скидка ЮА, сколько людей в, там, в конкретном маркетплейсе, какая это структура, то есть какие у вас есть там команды, дело интересно узнать, что ну, один человек. Сама компания составляет порядка 90 человек. Сама собой есть логистика, есть оптовый отдел, есть розничный отдел, есть колл-центр, есть руководитель розницы, опять же такие, маркетологи, два человека. А, отдел Marketplace пока составляет три человека. В дальнейшем, по, судя по развитию, будем добавлять. А, ну, для этого необходимо, как говорится, заработать денег, чтобы mm -hmm. вложить их. Бухгалтерия, финодел, ну как-то, как и везде, собственно, в больших компаниях, только есть компании значительно больше по размерам. Ну и соответственно в каждом отделе там больше людей. Скажи, пожалуйста, чем ну, привлек Хабер э, как ну, такой партнер да, или как платформа э, скидку, какие там, плюсы и минусы работы на сегодняшний день? В данный момент, э, чем привлек, э, во-первых, функциональность, э, я могу выбрать товары, какие я хочу продавать, это первое, какие хочу, какие не хочу. Э, опять же такие партнера могу выбрать, э, ассортимент. Очень большой. Это очень важный фактор был. Поскольку ну, на сегодняшний день найти партнера, который готов тебе дать 700 тысяч товаров, достаточно сложно. Ну, это практически нереально. Это, грубо говоря, надо договориться с FUA там, или с розеткой, чтобы они продавали свои товары у нас. У самой розетки от интернет-магазина нету столько товаров. Возможно отрицать не буду, все может быть. У Marketplace есть, у магазина нет? Ну, у Marketplace у них там десятки миллионов. Нет, четыре с половиной. Четыре с половиной. Уникальных SKU или всего? Нет, ну это скорее больше в сторону уникальных SKU. Ну, скорее всего, да. Поскольку... Ну, дубли зачем считать? Уже время Москве уже это уникальная единица. Поэтому ассортимент это тоже один из очень важных факторов был. Плюс э, контент, опять же, такие. Э, исходя из вашей структуры, мы уже смотрели, что можно у себя реализовать, что добавить, еще что-то. Э, в тех категориях, которых мы ранее не занимались и не заводили в принципе. Для нас это очень много нового было, и, соответственно, очень большой объем данных необходимо было проработать. А так как была уже определенная база, уже было значительно проще. Ну и в принципе она сейчас дорабатывается, поскольку там очень много категорий добавилось. Вот смотри, как раз по поводу того, что сказал в рамках ассортимента, я в принципе считаю, что на сегодняшний день ассортимент на витрине, да, в интернет-магазине, в marketplace, сейчас неважно, как называется эта витрина, потому что клиенты ее никак не ассоциирует. он просто приходит на какой-то интернет-магазин либо сайт, и либо он видит там, Большое количество товаров, хороший интерфейс, понятный бренд, который он знает вот, и не уходя никуда формирует свою корзину и получает эти товары и его уже меньше интересует, либо он это получит одной посылкой, либо пятью но в одном отделении новой почты, yeah. или в Джастыне, или где угодно. Вот. Либо этого ассортимента у него нет. Вот. Я недавно там с, с, с этим контентом выступал на, на всеукраинском Summit, Кстати, там можно ссылку будет тоже, она у нас на канале, это видео вылета, как раз-таки как построить бренд интернет-магазина и почему это важно. И в связи с этим у меня вопрос по поводу вообще работы с клиентами, с клиентской базой. Дополнительные продажи, как возвращаете, как догоняете, как расширяете корзину, то есть как вы, получив один раз лид, с ним работаете? Есть ли какие-то уже инструменты, которые выстрелили хорошо? Но в данный момент это триггерные письма. Пока пожалуйста, Триггерные пожалуйста. письма ну, Допустим клиент зашел там Сформировал себе корзину Но почему-то ушел Если этот клиент был зарегистрирован у нас ранее То есть у нас есть электронная почта Клиенту спустя там определенное время там Спустя 2-3 часа прилетают письмо на почту Что так мало так Вы забыли оформить заказ mm. а, В плане ну, Есть еще другие типы Триггерных писем а, Допустим вот клиент оформил, там телевизор себе купил, спустя там, некоторое время, а вот вам колонки еще к этому телевизору. То есть тоже такой инструмент, который привлекает, возвращает клиента и наталкивает клиента на покупку. Конверсия с таких писем порядка 1-1,5% на самом деле. А, а где, где живет база? То есть вот когда клиент оформляет заказ, он там мы проходились перед началом угу. нашего интервью по сайту и в форме заказа обязательных два поля: это имя, ну там имя, фамилия и телефон. Мейл не обязательный. Да. Вот как много клиентов, которые заказывают товар, указывают мейл? Процентов сорок. А остальные 60, то есть у вас есть только телефон, вы вот ну, в телефон, имя, момент... история заказов, ну, как uh, вы работаете с этой базой? С этой базой пока осл... ну, не в полной мере работаем, а, зап... хотим запустить сейчас а, интеграцию по Viber, соответственно, сделать эти же триггерные письма, только догонять клиентов в Viber непосредственно. Uh -huh. а, поскольку, опять же таки, на сегодняшний день 70% покупателей составляют а, ну, грубо говоря, целевая аудитория, это от 23 до 35 лет. У вас есть, кстати, портрет целевой? Ну, то есть, кто чаще всего приходит на, на ваш сайт? Кто, кто эти люди? А, есть, но я его не буду раскрывать. Mm -hmm. а, на самом деле... возраст честно, ты уже сказал. Окей. Да. Я просто вот, обращал внимание, на самом деле, вот... Кстати, на днях вы выложили статью, не статью, там картинку интернет-магазины, которые превратились в маркетплейсы, uh -huh. а те, которые не превратились, частично пропали. С одной стороны, да, я согласен. Но на сегодняшний день еще очень большую роль играет имиджевая реклама Те, которые вот перешли, допустим, даже в плане маркетплейса стали, большинство этих игроков были нацелены уже на аудиторию от 23 до 35 лет. Ты поскольку... считаешь, что это ядро вообще целевой аудитории да. в, на сегодняшний день? На влайне. сегодняшний день это 70 процентов покупок. Да. Ну, я более чем уверен, может быть даже и больше. А, поскольку именно вот в возрасте, допустим, от 23 до 27, это молодежь, которая в принципе не устоявшаяся, но если они захотели, они вот заработали, пошли купили. Потому что им это надо. Они на сегодняшний день еще ну, большинство не умеет просто считать деньги. А в то время как уже старики, ну как старики, за 35. А, окей. Прошу старики прощения. За 35. Старики за 35? Хорошо. Ну, более взрослые люди, они уже подумают перед тем, как купить. Uh -huh. Допустим, ну, была ситуация, буквально у меня вот недавно, мамы там украли телефон. Она говорит, ну потом когда-то. Куплю, там, покажу пока со штаном. Ну, потому что человеку вроде и нужен телефон, а деньги потратить жалко. Mm -hmm. Хотя, ну, со своей стороны я просто развернулся, поехал в «Цитрус» и купил. Кстати, вот почему я говорю о молодежной рекламе. Вот вспомнить прошлый год «Цитрус». Они запустили тогда очень такую специфическую рекламу как так подобрать правильное слово. Да, говори, как есть. Да нет, без мотива ковжишь. Провоцирующий. Они выбрали вот этот вот путь. И в тот момент они очень сильно начали расти. Они в тот момент буквально за три месяца набрали порядка 5 миллионов трафика дополнительно. После того, как они закрыли эту рекламу, у них опять пошел очень большой спад. И сегодня они вернулись на <coughs> начало того, что было у них до этого. Хотя я не пойму причину, почему они так поступили. Ну, как бы она работала, она привлекала. И на самом деле, вот эта реклама, она была на молодежь рассчитана. А если смотреть вот еще с интернет-магазинов, тоже конфи. «Комфи». Они хоть, ну, по телевизору была там дурацкая реклама такая, все говорили, дурацкая, но тем не менее. Все смотрели, и люди шли туда. Наша целевая аудитория, ну, на сегодняшний день я как считаю, это вот 23-35. Те, кто старше, да, они тоже целевая аудитория, но немножко другая. На них нужно совсем другие каналы рекламы использовать. Ну, в рамках своего развития, вот ты говорил о 300 тысячах, это как таргет на конец года, и там в рамках следующего года дорасти до миллиона, да. это все будет в рамках этой целевой аудитории. И вы, будете, вы будете пробовать другие целевые, а как ну, как следствие по другие целевые могут быть приоритетные другие там, категории товаров, которые могут более быть более преимущественны там, для них. Да, так, как говоришь, для этих самых стариков за 35 может быть менее важен там новый телефон, но более важна, я не знаю, там какая-нибудь там бензопила вот, или что-нибудь там из сада-огорода. В этом плане мы будем использовать, скажем так, гибридную концепцию. Угу. А, то есть у нас целевая аудитория будет абсолютно все люди. А, и причиной этому будет... Ну, Давайте так, я не буду раскрывать со временем, okay. вы увидите ее, но такого на рынке еще нет. Скажу честно. А, отлично. И это будет первым, мы будем первыми, кто это сделает. У меня как раз был такой фактически уже там финальный вопрос, э, даже не вопрос, а такое предложение сделать некий короткий спич в принципе о маркетплейсе э, э, скидка ЮА и почему. Э, Наши существующие продавцы, да, мерчанты в Хабер и те, кто сейчас нас смотрит, но еще не является участником платформы, просто должны там, хотеть и, и, и видеть каждый день там, во снах свои товары на твоей площадке? <соцентричный> Ну, опять же, я повторюсь, мы будем использовать разные каналы привлечения, один из них будет это кэшбэк, там, рекламные сети и Давай так далее. Давайте сразу фиксируем. Первое, кэшбэк. Это, кстати, действительно такая уникальная история из существующих площадок, с которыми мы работаем, либо кого мы сделали маркетплейсом, сейчас это активно используют по купону. Но они используют нету. специфически, они используют на своей стране, то есть они накапливают и потом клиент может использовать Нет, на нет они такие... кэшбэк дают на, того, на, на, на покупку Да, они дают да. на покупку, а мы будем давать возможность использовать их буквально хочешь, выведи себе а, на телефон окей, ну, то есть это уже некая дифференциация Да, это, угу. скажем так, для клиента Бонус, да, возможно клиент не захочет потом возвращаться, но mm -hmm. тем не менее у него сложится какое-то определенное впечатление. Кэшбэк раз. А, рекламные компании в плане там, Какие контекста. Какие-то уникальные, секретные, которые должны... У всех на самом деле на рынке. И ты выстоял, сказал, что ты не будешь рассказывать что-то, mm -hmm. но ну, это будет каким-то секретом. А, секрет это немножко в другом заключается. А. У нас будет на сайте то, чего ни у кого нет на рынке. Mm -hmm. Пока я не буду рассказывать, пусть со временем все сами все увидят. Okay. В плане рекламы, опять же таки, оно у всех одинаковое, единственное, кто-то тратит больше, кто-то меньше, соответственно, количество заказов больше и меньше. В плане возвращения клиента, как я сказал, триггерные письма, рассылки. В дальнейшем, опять же таки, планируем сделать возможность оплаты партнерских товаров у нас на сайте. Это очень, скажем так, продаемкий процесс и необходима определенные договоренности. Но, тем не менее, они будут... То есть к модели and delivery, когда клиент получает товар в новой почте либо курьером и оплачивает по факту, вы добавите еще возможность оплаты картой на сайте партнерских товаров в маркетплейсе. Это, кстати, тоже крутая штука. Это на самом деле очень удобно и дает возможность людям совершать покупки. Допустим, mm -hmm. даже ту же самую оплату частями. Mm -hmm. Ну, запустить на свои товары классно, но если предоставить клиенту купить миллион товаров в оплату частями, это значительно круче. Да. Mm -hmm. Поэтому еще один из таких моментов. А, на самом деле каналов ну, привлечения клиентов очень много. Перечислить их все нереально просто. Но Готовы же сейчас сказать э, какие-то, э, назвать какие-то категории товаров, э, которые бы ты хотел, чтобы появились э, на маркетплейсе скидка.ua в ближайшие 3-4 месяца. Для того, чтобы ну, ребята, которые услышали эту информацию, точно так же могли там, для себя катализироваться и в рамках закупки каких-то новых партий могли сфокусировать свое внимание на каких-то тех группах, которые они еще не брали. Я скажу так, если они хотят продавать какие-то новые категории, которых у нас нет на сайте, Пусть пишут, мы с радостью добавим категории, то есть, у нас чем больше ассортимент, тем лучше, на самом деле, на каждый, на каждый товар свой покупатель. Спасибо тебе большое, что пришел, рассказал о, о вас, о вашем проекте, о том, как вы будете развиваться, я надеюсь, что было очень полезно для, для наших участников. Желаю э, вот как раз-таки реализовать все эти э, задумки в жизни и к концу 2020 -го года быть в топ-5, в топ-6, в топ-10, топ может быть, в топ-3 э, по трафику, по количеству заказов. Э, и надеюсь, что наше партнерство будет только крепнуть. В общем, удачи в развитии проекта. Спасибо. Спасибо.